И я продолжаю. У меня просто не получилось сходу продолжить практику. Потому что, когда отключила видео, немного поднялась волна сопротивления. Но на этот раз почему-то хотелось плакать. Ну, нет, не плакать, как-то по-детски всхлипывала. А делала сопряжение... Клипывала. Заметила, что лепестки этого лотоса какие-то сильно вытянутые у меня. Я понимаю, что это не хорошо, не плохо, но ну, почему-то так надо. Просто пока не могу понять. Еще обратила внимание, что красный цвет в нижнем лепестке проявился как-то. А это Муладхара. Я потянула эту энергию в лепесток. Наверное, для исцеления так надо. Ну, пока еще выводов окончательных не делаю, а наблюдаю и отмечаю. Вот. А как у вас? Я не устаю повторять, что вот в этом рисовании нет незначительного чего-то, неважного и не главного. Все очень-очень важно и все имеет свой смысл. Размышляете, ведя своим карандашом отмечайте, делайте выводы, если можете, докапывайтесь ну и я двигаюсь дальше и у меня остались нераскрытыми еще два левых лепестка вот они верхний и нижний верхний лепесточек это действие соблазнения хо -хо. это способ взаимодействия нас с социумом и насколько если вот я рассуждаю о себе, размышляю, а -а -а, насколько я готова действовать социумом, чтобы передать, что у меня есть э в схваткистана чакре, другим. И вот в зависимости от того, в каком состоянии находятся лепестки тайны и любви в правом, мы можем говорить, что мы, что мы вообще проецируем вовне, когда... Пытаемся соблазнить этот мир. Мы стремимся соблазнить этот мир для чего? Для того, чтобы с ним максимально успешно взаимодействовать, так ведь? Вот. И нижний совершенство смысл показывает нам, насколько мы совершенство смысл, насколько мы готовы улучшать, совершенствовать, шлифовать состояние этого лепестка. Ну, значит, наш аспект. Вот. И он показывает нам на то, что мы готовы ради этого взаимодействовать с внешним миром. Вот. И вот смотрите, как интересно. Если у меня... Есть творческая сила на переднем лепестке, да, творческая потенция, по поводу которой я шутила, то я могу ее двигать вперед а, с той степенью мастерства, на которую только я способна, и с тем вниманием к людям, насколько я способна, так, вот, э, с уважением к себе и к другим насколько, настолько, вернее, насколько я вижу в этом смысл и эм, это я что-то как-то академически очень дала определение этим очаровательным лепесткам. Начну-ка вот так, свои бродилки-размышлялки, как это соотносится со мной и что это значит для меня. И все ли у меня с этим в порядке. А у оно для себя. Вот. Итак, лепесток действия соблазнения. Сразу записываю в блокнот. Песточек действия соблазнения. Вот здесь я пока еще не перехожу в отношения с противоположным полом. Об этом буду говорить вообще отдельно. Это целая вселенная. Вот. И где работы, но не початый край, наверное. И обязательно создам практику. Вот, а пока. А вот что, вот что я сделаю прямо сейчас. Я сейчас использую свой любимый прием в играх с подсознанием, в играх с разумом. И создам за минуту список для себя всего того, что является вот таким неким актом соблазнения, привлечения внимания, интереса социума к себе. И время пошло. я думаю, что минутки хватит еще отоживляюще веренность весы достаточно знающую себя цену, О, обаятельная, обаятельная. Вот, и стоп. Теперь, вот теперь я попытаюсь сейчас для себя максимально раскрыть понятие, почему верхний лепесток называется таким, почему он называется соблазнением. И если я размышляю, размышляю о самом механизме соблазнения, то я, я же имею в виду как бы, э, преподнесение себя с самой выгодной стороны. Но так ведь девочки ну и мальчики. Или самых выгодных, если их не одна. И это целый арсенал у женщин, ну, как минимум у женщин точно. Начиная с одежды, например, прическа, духи, маникюр, самоодежда, бренды, а есть еще много других разных штучек, там голос, манера поведения, глазки там пострелять, вот, обаять. А что, разве у мужчин по-другому? Да, то же самое. Я вас умоляю. И вот они, они вплывают, или она вплывает, соблазняя, показывая миру, как она себя любит, какая она замечательная, или он харизматичный, как у него все здорово, даже? но ну, так же или нет? То есть раскрытый и активный напитанный лепесток дает нам высокую потребность проявлять активность и делиться с миром своей вот этой самой харизмой. И закрытый, соответственно, не хочет взаимодействовать с социумом, потому что само действие и соблазнение по Сватхистане, оно идет через коммуникацию. А это мне напоминает уже некую игру с внешним миром. Человек с закрытым лепестком не хочет всего этого. Вот. Он не любит общаться с социумом, он не любит за собой следить. А зачем, если не общаться? А кто это увидит, если не общаться? Если я не особенная, самый обычный, например, или самый скучный, то, что мы рассматривали в прошлый раз на правом лепестке, то и кого я могу вообще соблазнить, и кому я такой интерес нужен? Э, никому. Все логично ведь так? И вот вопрос. А я классная? Я харизматичная сама? Я интересная, вот проверяю список свой, заглядываю и смотрю, что там совпадает, что не совпадает. Я вообще являюсь для кого-то притягательной. И если во мне что-то ценное для людей, вот что из всего того, что я успела записать, можно ко мне отнести, а что не соответствует? И вот, пожалуйста, лепестки будут излучать мою истинную энергию. И если. А вдруг на мне, пусть даже самая, например, искусная и соблазнительная, но маска, а под ней не соответствующие энергии, то кино не будет. Вот. И вот, например, прямо сейчас, здесь, когда я вот это вот прямо записываю, эту свою работу, например, именно сейчас, когда я сама себе транслирую себя, транслирую в социум, как бы, это особенно важно, какая я. Быть, а не казаться, вот здесь про что. Вот именно про это. И сама себе сейчас задаю вопрос, а у меня с этим полный порядок? А что я излучаю? Вот. И, в общем-то, очень хочется, чтобы было именно так, чтобы был полный порядок. Вот. но что-то немножко взгрустнулась. <смех> Иду дальше в размышлениях, короче. Вот теперь э, вот от этого умения соблазнять, нравиться, быть востребованной и так далее. Зависит то, а смогу ли я делиться этим с другими людьми? Вот тем, какая же я привлекательна это классная и вся из себя харизматичная. Вот почувствуйте связь с правой стороной, с правым лепестком. Еще раз, вот я делюсь с миром тем, какая я привлекательная и харизматичная. Делюсь, у меня есть чем поделиться. И вот я прямо эту связь еще еще пройдусь и еще закреплю нейрографическим нейрографическую такую линию проведу вот это интересная такая мысль и вот я снова пытаюсь увидеть здесь связь левого лепестка действия соблазнения и правого тайны харизмы и вот прям прочувствовать все ли у меня на правом лепестке ок или что-то я вынесу на поля для проработки ну если есть что выносить, выносить. Вот у меня сейчас крутится слово «уверенность» в уме. Вот так крутится, покоя не дает уже какое-то время. Запишу пока для себя, потом подумаю, что бы это могло значить. А вот. А вот и теперь давайте-ка по максимуму, давайте представим, вот сразу все шесть лепестков и представим, что они все максимально хорошо работают. Вот проработаны, раскрыты, напитаны, исцелены и работают. То есть я получаю удовольствие от своей семьи. Они у меня клевые клевейшие. И я общаюсь с ними. Дальше. У меня высокий уровень. Вот той самой творческой потенции. Я генерирую идеи, и я не только э, это делаю, я еще и, вот я еще и сексуально активно, хотела сказать, сексуально активно, например, да? Вот, что еще? Я осознаю, какая я классная и феноменальная. И есть еще куча и куча информации во мне, который я хочу поделиться и отдать миру. Но сделать это немножечко загадочно. И я получаю удовольствие от самой себя, и люблю свое тело, и люблю себя. И вот теперь, если все это соединить, вот все, то получается, что теперь всем этим надо делиться. И показывать, какая же я вся из себя такая, раз такая классная, да? Ну и айда выгуливать свою харизму. И, и вот для этого и существуют два лепестка левых. И вот именно, та, вот именно для этого они работают как раз, вот работают на то, чтобы позволить это сделать. Именно делиться. Вот всем своим потенциалом, что ты имеешь вот на правой стороне. А теперь вот я сейчас вспомнила, стоп, вот теперь стоп, у меня на Муладхаре, а, вот помните, я говорила, что на Муладхаре предназначение было в передаче родового генетического кода в потомство вперед, в дети, в детище, да, в дело своей жизни. И я думала, точнее, ну, предполагала, что это будет на оси координат по вертикали и на всех остальных чакрах тоже. Но нет. Вот уже на Сватхистане я поняла, что здесь будет по-другому. Здесь не так. Получается, что то предназначение на Сватхистане – это лепесток совершенства и смысл, а не лепесток «Дети, детище. Вот Это нижний левый лепесток, вот до которого сейчас дошла. Смотрите, когда мы оттачиваем все качества и хотим сделать так, чтобы наши... Соблазнение и наши действия во внешний мир, после того, как мы из себя представляем все, все, все самое лучшее, загадочное, харизматичное, вот, чтобы все это оно максимально было качественным и совершенным. И вот если человек имеет закрытую сватхистана чакру, он не будет стараться взаимодействовать с внешним миром, правильно? Для того, чтобы все это для него, ну, чтобы что-то для себя получить от внешнего мира. Люди с закрытым лепестком совершенства смысл, вот этим, вот этим лепестком внизу, они не видят смысла но так и есть. Они не видят никакого смысла, собственно, в том, что они делают в социуме. И им нет никакого дела, насколько это будет красиво, насколько плод их труда, который они отдают во внешний мир, будет доставлять удовольствие, и насколько он вообще будет воспринят с любовью. Да? Человек с закрытым лепестком нижним, левым, он, ну, как правило, он не любит, наверное, то, что он делает. И он не получает от этого удовольствия. И не стремится к тому, чтобы оттачивать это и улучшать, сделать это лучше. Просто вот такая неприятная, страшная перспектива. Странная, страшная, неприятная для человека с закрытым... Лепестком совершенства смысл. Получается, что если у человека закрыт лепесток совершенства смысл, автоматически это обозначает, что вся чакра не действует. Вся чакра повреждена, и э, она не генерирует правильные энергии, и она не проецирует, она не генерирует и не проецирует вовне вот те энергии. И внутри тела человека, а все же взаимодействует, взаимосвязано, вот эти частотность, вот это она разбалансирована просто, другими словами, чакра заблокирована. И сигнал не поступает дальше по восхождению вот этого нашего осознания, осознанности, эволюционного развития сознания. Вот просто стоит блок общий. Да? Ну вот такая размышлялка. И вместе с тем, если человек имеет все открытые лепестки, то лепесток совершенства смысла начинает играть совершенно по-иному. Не просто отдаю что-то в мир и делюсь с чем-то. И не просто такая замечательная. И не просто кайфую от себя, получаю удовольствие. А я еще хочу что-то миру дать. И чтобы мир получил удовольствие и закайфовал от этого тоже. Вот от того, что я ему дала. И вот от этого двойной кайф. То есть... Я соблазняю мир с собой и делаю это с каждым разом все лучше и лучше. И вижу в этом определенное предназначение. Да? И, и вот и так, на уровне свадхи, э, свадхистана чакры мы впервые сталкиваемся с такой концепцией, как э, прекрасная и красота. Если на Муладхаре это покой, стабильность, выживаемость, вот, ну, как бы вот чувство защищенности, да, то на Сватхистане впервые начинаем понимать, что есть такое понятие, как прекрасное, как «эстетика». И вот раскрытый лепесток «совершенство смысл» как раз нам показывает такой элемент нашего предназначения на Сватхистана чакре. Вот на Сватхистана чакре «совершенство смысл» в этом проявление наше, в этом наше предназначение на этой чакре осознать, что такое красиво, что такое красота и прекрасно и совершенство и вот э, продолжать работать над темой, оно стимулирует, оно ну как бы, оно э, дает, оно воодушевляет работать над этим дальше, но это происходит естественным образом и вот делать эту самую красоту, делать себя красивым, вот любить себя и плод своего труда, и совершенствовать себя дальше. Опять начинаю путаться в трехсосных. Вот как начинаю путаться в трехсосных, это значит что-то во мне, что-то там такое есть, любить опять, любить себя. Но любить себя опять у меня вот этот затык. Но я уже вынесла на поля прорабатывать еще любовь к себе. Сколько можно прорабатывать. И чтобы плод твоего труда был максимально приятен. Ты не можешь быть максимально приятен для кого-то, если ты не максимально любишь себя, елки-палки. И вот чтобы другие люди тоже получали удовольствие от этого. Вот ну как-то так. И опять же обратная сторона, это как, как некое негативное качество это конечно вот перфекционизм стоп перфекционизм как негативное качество вот она еще одна блоха вот она блоха ха ха перфекционизм ну, я как бы условно считала это негативным качеством условно считала негативным ну так это больше как кокетство думала а оказывается нет, ведь если разобраться, когда, вот, например, когда я смотрю на продукт своего труда и думаю, что он недостаточно совершенен, и поэтому я не буду никому это показывать, это не кокетство уже. Вот. И это то, как раз то, что было со мной еще совсем недавно и долгие годы. Да и сейчас я работаю над этим. И вот именно вот то, что я делаю, записываю так, как она есть, не исправляя, не, не улучшая, не усовершенствия, как вызов самой себе, чтобы именно вот это проработать. Проработать. Показать, что я не обязана быть идеально, но я отношусь... Я не, не, вот, не вылизываю до перфекционизма продукт своего труда, если это начинает мешать, э, вот, если я при этом начинаю одевать маску, вот, пропадает искренность, и как, как, как м, конечный вариант, как конечный то есть ну, результат, идет не та энергия, не то проецирую, оно не то излучает, то есть, ну, понимаете, да, короче. Самокритика. Здесь целый комплекс на самом деле. Даже не знаю, как это назвать. Боязнь оценки, самокритики. От них я уже избавилась окончательно с работой в сундучке. И вот недостаток любви к себе, недостаток уверенности в себе. Вот, и вот этот перфекционизм. вот Вообще непонятно еще, что первопричина. Это тоже такая тонкая грань. И тоже нужно было бы неплохо вот с этим разобраться. И понять вот ну а как же у вас у вас как вот у каждого свое у меня вот так и вот по аналогии образ закрытой свадхистаной не поддерживает отношения с семьей соответственно что он еще делает с родственниками не поддерживает взаимоотношений низкий уровень творческой потенции да он скучный так, как он, счит, ну, как он считает, и поэтому он не может получать удовольствие от самого себя. Естественно, он не будет никакого соблазнять. У него даже и мысли такой не возникнет. Вот это вот все негативные стороны, вот эти перегибы закрытого лепестка. И как следствие, смотрите, теряется предназначение на свадхистане. Вот и все. Вот так работает свадхистана чакра. Такая загадочная, такая неповторимая, такая харизматичная. И мы все еще на полпути, потому что дальше предстоит интересное исследование. Ой, даже не знаю, как это сказать. Своей противоположной сущности. В моем случае мужской, так сказать. Знакомство с внутренним мужчиной. Для того, чтобы лучше понять свое женское воплощение. Вот. Звучит загадочно? Значит, я прямо сейчас развела в себе в тайную харизму. Да. Вот. Ну и остается только сейчас внести все все, что нашла из ресурсов, внести, напитать их энергиями. И, наверное, увидимся через паузу небольшую. Так, что ли? Сейчас просмотрю. Да, наверное, так.